Здравствуйте, меня зовут Мария Назарова, я специалист по работе с клиентами в WebCom Group. В предыдущем видео мы разобрались, что такое CGM, узнали, как его может использовать каждый и убедились, что бояться непонятных аббревиатур и терминов совершенно не стоит, ведь за ними скрываются простые, понятные, а главное полезные инструменты, пусть порой используемые не так как это задумывалось, но, как мы уже говорили, главное, чтобы они приносили нам пользу. А продолжить нашу рубрику просто о сложном – RFM-анализ. Это тот инструмент, который позволит нам понимать, с какими клиентами нужно поднажать, а на каких не стоит тратить усилия. Он покажет нам не субъективное мнение, а холодные цифры. R – это Recency – давность, F – это Frequency – частота, и M – это Monetary – деньги. Давайте заполним таблицу и посмотрим, как она работает. Покупатель, дата его последней покупки. Следующие два поля заполняются автоматически. Количество покупок, итоговая сумма покупок. И мы получаем трехзначную оценку покупателя. Один – это отлично, два – так себе, а три – уже плохо. Ну и цвета, соответствующие для наглядности. Все рассчитывается автоматически. Но откуда берутся эти единички, двойки, тройки? Все просто. Давайте рассмотрим на примере давности покупки. Мы разбили наших покупателей на две неравные группы. Одна треть и две трети. Если кто-то вдруг хочет разобраться, что такое персентель и квантель, то вот вам ссылки. А мы просто пойдем дальше. Если у клиента давность с момента последней покупки не превышает цифру из колонки давность 1 трети клиентов, то в колонке R появится значение 1. Если давность находится между этими двумя значениями, то 2. Но если давность больше, чем эта цифра, то 3. Столбцы F и M заполняются по тому же принципу. И как мы уже говорили, получаем числовой код клиента. Но что он нам дает? Те, кто совершал покупки часто, недавно и на большие суммы. Персональная работа. Стоит предложить нечто самое ценное, например, пригласить на отдельное мероприятие, выразить особую благодарность. Скидки предлагать не стоит. Тратят немного, но регулярно. Можно предложить сопутствующие товары, подарок за сделанную покупку, программу лояльности, бонусы. Тратят большие суммы, но от случая к случаю. Это ценный покупатель. Возможна индивидуальная работа. Стоит изучить, что клиенты покупали, и предложить товары схожей категории. Узнать, чего бы они хотели от компании в будущем. Не стоит предлагать скидки. Нужно предложить нечто особенное, ценное, дорогое. Не гарантируется, что все из них станут лояльными, но на этот сегмент стоит обратить особое внимание. Стоит помочь в выборе товара, дать полезный контент. Как вариант, поздравить с покупкой, пригласить в соцсети, предложить выгодные акции. Это поможет установить крепкие отношения с клиентами всерьез и надолго. В прошлом были хорошими покупателями. Стоит выяснить, почему перестали быть активными и предложить новый продукт или бесплатный пробный период. Можно рассказать об акциях, скидках, распродажах. Так, возможно, получится оживить отношения с ними. Перестали совершать покупки. Попробовать их спровоцировать, чтобы вернуть в число активных. Но не настаивать. Если нет отклика, то не тратить время. Дороже встанет. Предвосхищаю ваши вопросы. Ссылка на этот шаблон будет в закрепленном комментарии. Ну а мы, убедившись, что не стоит пугаться очередной непонятной аббревиатуры RFM, и заполнив несколько строк, получили с вами карту наших клиентов и перечень действий для каждой группы. Это было быстро, несложно и полезно. Делайте, пробуйте, внедряйте. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте всегда в курсе диджитал новинок и диджитал левхаков. С вами была Академия Вебком. До встречи. Кстати, пока вы здесь, напишите, пожалуйста, в комментарии, что именно вы думаете об этом ролике.